По поводу минусов старайтесь просто пропускать их, да? Плюсы надо всегда обращать внимание на плюсы. Но как их доносить? Скажите мне, как? М? Всегда Нужно, чтобы эти плюсы касались лично клиентов. Ну, ну да. мы уже объяснили, что это должно выявлены быть Но потребности. В, в сравнении. В сравнении. Вот на фоне другой, допустим, компании, в чем я выигрываю, в чем мой товар лучше? Пишите. У кого есть бумага, пишите. У кого нету, я дам. Нету бумаги, даю. Да, Первое. Что должно быть в презентации? Презентация должна быть с демонстрацией. В ней нужно что-то показывать. Например, у сигаретников есть там какие-то там эти, каких Витрины, красивые пачки, там еще что-либо. Рекламка, вот я видел в киосках, делают разные красивые рекламки. Это же вы делаете, правильно? Не киоски делают, точно. Красивые Демонстрация. Если, например, я продаю колбасу, как я могу... Сделать демонстрацию колбасы Дегустацию Молодец, ходили в магазины да? Да, да. Это не есть демонстрация Я зашел в магазин, там девочка с нарезанной колбаской сидит Я попробовал, опа, вкусная Пошел купил, нет, не Ну, блин, не повезло Девочки? Ну, девочки, мальчики, не важно Второе. Второе Демонстрация Первое, да? Второе Постепенность не каждый клиент готов получить сложную информацию про ваш продукт. Как вы думаете, вот если я просто обыватель, обычный, который просто пьет, э, не пьет, а курит какие-то сигареты, мне нужно узнать молекулярный состав сигарет? Нет. Нет. У меня есть ребенок, кстати, вот. У меня есть, ну, как бы у меня есть трое, да? но, но ближайший такой, который учится в школе, ему 13 лет. И вот он пошел в первый класс. И он нашел, есть расписание уроков, и там он в седьмом классе увидел такой предмет, как физика. А ему нравится разные разбирать, что-то собирать. Он пошел, нашел кабинет физики в школе, открыл, увидел, вау, как много штучек там. В первом классе, да. Вернулся, приходит домой, говорит, хочу учебник физики, чтобы ты мне купил. Мне, говорит, в первом классе. Скажите, если я ему куплю учебник физики, он поймет что-то? Нет. Почему? Ну рисунки разные. Ну и то, и то там много написано, да? Почему? Нужно он блин, не поймет. Глубже, Потому что, что материал был такой, еще. Ребята, ребята, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой класс, он готовится, чтобы начать физику. Почему? Он учится писать и читать. Правда? Да. Он изучает таблицу умножения. Нужно физике таблицу умножения знать? Нужно. Математику нужно знать? Нужно. Ну, короче, там много чего еще нужно знать, чтобы он начал физику. Он не был готов к этому, понимаете? Если бы я ему купил, он бы просто ничего не понял. Правильно? Согласны с этим? Ну, нужно было подготовиться. Также и вашим этим покупателям. Ему не важно знать, говорим, ну и давай не молекулярный состав, например, на, на какой, с, на какими оборотами работает, например, там в вашем тренажере моторчик, который крутит там какую-то там штучку. Ну, на беговой дорожке. например. Ну, зачем ему это знать, правильно? То есть, информация должна доноситься степ-бай-степ, шаг за шагом или ступень за ступенью. Например, вот ребята продают окна. Я просто дам пример окон, потому что я очень часто сам продавал окна. Вот. Приходит э, э, одна бабушка. Говорит, и один продавец там у меня, я просто был руководителем отдела продаж, который продает окна. Я вижу, как продавец, знаете, что делает. он ему проясняет, насколько толстая ширина профиля. Ну, пластика, если ну, Вот насколько он берет линейка мере. Да бабушка все равно до одного места, тот та -то толщина профиля. Понимаете? Ну до одного места. Или, например, там э, Дарья сейчас будет показывать, насколько там много процентов, там шерсть и мало процентов. Ну, человек, который вот он готов, оделся, ему нравится просто как это выглядит. Правильно? Дарья говорит, Ну все, ладно, пожалуйста, завершать сделку, идемте. Ну почему? Идемте к кассе. Есть продукт, который интересен. Например, колготки там Дины, а мне вот 40. Вы покупали 20. колготки когда-нибудь? Для себя. Я покупал, Я просто услышал все это нюансы. Вы для процессы. себя покупали? Я другой покупал товар. Вы колготки который... для себя покупали? Я к примеру привел, я могу другой, который я покупал. Давайте вы, вы будете да. сравнивать, э, знаете, с холодильник, чтобы... с мощностью, телевизор с мощностью, экономия какая. Вот эти моменты, они мне интересны, они Мы к этому важны. приближаемся сейчас, Михаил. Я понял. Да. Да. Мы Хорошо. как раз к подходим. Я просто... Да, идея в том, чтобы информация доносилась шаг за шагом. Понимаете? Угу. Чтобы она не была сразу там сложной. Например, если к ней приходит, вот к окончикам приходит прораб какой-то, который разбирается в окнах, ну, он знает, что это такое. Нужно ей объяснять, что там, из чего там состоит, если он и так уже, уже вот до этой ступени сам дошел давно. Там пару, пару нюансов объяснил и все, да? понимаете? Ну, что если спросит, надо убедить. Если спросит, да. Надо. Но, в, но в целом прораб знает об этом. Какой, какой газ закачивается? Я это теперь спрашиваю. Презентация – это шаг, где мы обучаем клиента сделать правильный выбор. Вот. Поэтому если человек уже знает об этом, то его нужно обучать с момента, где он все знает. Ну, как бы больше знает, да? И поднимать его по уровню. Например, там, у вас появились какие-то новые тарелки или там, не знаю, посуда с новыми какими-то, не знаю, особыми там каемками, еще чем либо И даже специалисты не знали об этом. Правильно? Он там молодой. Что-то новое появилось. Само собой даже специалисту нужно объяснить это. Он не знал. Второе вы написали постепенно, да? И самое главное, что нужно сейчас написать, я вам дам даже пример. Понятность. Напишите. Понятность. Что такое понятность, понимаете? Да. Как понять, что, что презентация должна быть понятной? Вот как? Объясните мне, что значит понятная презентация? Доступная. Доступная. Без доступ всяких там всех. терминов. Я то я Молодец. Без, без сложных слов. У меня одна бабушка. Тоже вот, видите, бабушка, звонит по телефону продавцу, говорит, слушай, э, э, дочка, посчитай мне окошко. Считает, говорит, скажите, бабушка, вам окно с импостом или без? Бабушка затихла. Дочка сделала подешевле. А знаете, почему она так сказала? Потому что она не знает, что такое импост. А что такое импост, вы знаете? Mm -hmm. Тоже Вы знаете импост повернитесь чтобы это было понятно кстати я вам делаю сейчас демонстрацию да импост это вот перегородка которая делает окно по вертикали или горизонтали вот они вот окно вот это импост вот это импост вот эта часть окна считается ну эта часть профиля считается импостом Все. вот и вот э -э -э -э -э вот такое бывает. Она, это не, не окно. Да, и смотрите, там просто есть, ну, если слишком высокая, вот эта часть, которая открывается, створка называется, да? слишком высокая, то окно, стекло в ней тяжелое, оно давит и может сломаться, ну или развалиться, разрегулироваться. Поэтому она спрашивала ее, вам с импостом или без. А та, -та не понимает, что такое импост. Понимаете? Вот, то есть все должно быть простыми, доступными, понятными словами. Если человек не понимает, что такое никотин, ну блин, придется объяснить. Если человек не понимает, что такое табак, придется объяснить там. Если человек не понимает, что такое кардио, надо объяснить. Если человек не понимает, что такое шерсть, придется объяснить. Понимаете? Хорошо. Если человек не понимает, что такое профиль, то тоже придется объяснить. Угу. Вот это. Вот три качества. Но это не самое главное. Почему? Потому что, кстати, когда человек пропускает непонятое слово, знаете, что он, что он ощущает? Он сам что ощущает? Знаете? Это сами Хотите узнать или нет смысла? Хотите. Хотите? Ладно. Вот, например, я использовал слово импост. Если бы я не прояснил вам его, а просто оставил вас ходите с этим. Что не это последнее, мне что ощущает. Очень близко. Мне, мне интересно. Смотрите, вот человек. Нам, например, это... Я, да. И вот я читаю какой-то текст. Тут много-много текста. Ну или говорю, слушаю, какой-то. Как разница? Слушаю или читаю, да? Тут много-много текста. Как человек читает или ну познает информацию? Он смотрит на это слово, смотрит у себя в разуме есть понимание слова. Good. Смотрит следующее слово, есть понимание слова. Good. Если а потом он находит на точке объединяет этот смы, эти смыслы этих слов и понимает, о чем это предложение. Так происходит у вас. Но вдруг, например, где-то здесь, он смотрит на какое-то слово, смотрит у себя. Есть там что-то? Не может быть. Он же не понимает. Он не, оно не для него не понятое. Пусто. Первое, что ощущает человек, четкое ощущение пустоты в голове. Это сразу, как, я, как, вы, как он получает это слово. Второе ощущение, физиологически, это каждый из вас так ощущает, и я тоже. Второе, что он ощущает, он ощущает себя чуть-чуть некомфортно. Не уверен. Да, что как будто кто-то, что он не меняет, что-то. еще Я не должен быть дураком, а этот продавец такой умный. Вот. Дальше, что он ощущает? Он ощущает, что он чуть-чуть нервничает. Он чуть-чуть беспокоится. Потом, знаете, что он ощущает? Он э, хочет убежать. Видели клиентов, которые, которых загрузили количеством огромных непонятых слов? И он говорит, достали вы меня, ухожу я. А может и не говорит, может просто уходит. Вот. И последнее, знаете, что ощущает человек? Вот то, что ты сказала. Он чувствует себя тупым. Ну, вот. Хотите иметь тупых клиентов? Говорите простыми словами. Если человек пропустил непонятое слово, то все, что дальше происходит, для него пустое место. Все. Это я вам уже говорю, как человек с академическим образованием в области технологии обучения. Вот когда вы меня обучаетесь, вы видите, сколько я примеров даю из жизни. Эта демонстрация называется, кстати. По секрету вам скажу. Когда человек обучает, дает примеры из жизни, это и есть демонстрация. Как можно продемонстрировать, кстати, цвет по телефону? Ты говоришь, клиента по телефону. Ты говоришь, у нас появились новые красивые пальто. Она спрашивает, какого цвета? Говорю. Mm Он -hmm. mm -hmm. ну, там фиолетово. Ага, а тебе фиолетовый знаешь, сколько оттенков? Да. Yeah. <laughs> как ты объяснишь? Пример. Прошу. Или приглашу, человек придет. Ну вот смотри, ты по телефону. Mm -hmm. Ты не можешь это показать. Примерами mm -hmm. это делается. Как делают классные продавцы по телефону, они просто говорят, ну, например, там у тебя появилось новое фиолетовое пальто. Ты же вы знаете, у нас появились новые фиолетовые пальто. Она говорит, а, как, а какого оттенка пальто? А вот вы знаете, вы видели логотип компании MOUCL, да, видела? А вот такого же цвета. Понятно будет человеку? Понятно. Надо долго объяснять. Вот. Это небольшая ассоциация, да? Вот так продают хорошие продавцы по телефону, кстати. Вот. Понятно тут? Но это не самое главное, конечно. Хотя это очень ключевое значение имеет. Самое чаще, чаще всего продавцы делают ошибку, когда убеждают клиента купить у него. Знаете какую ошибку? Как вы думаете, зачем приходит клиент к вам? Поговорить. Купить. Провести время. Пообщаться. У кого кормить, у кого-то купить, у кого-то пообщаться. Вы знаете, вот все, что вы рассказываете клиенту, это качество, преимущества и свойства вашего товара, вашей услуги. Правильно? Это об этом рассказывайте. Правильно? Да? Все согласны. Об этом рассказывайте. Приоритет, да. цели, калитет цели, продукт случается, свой. Компании. Правильно? О компании немного рассказываете, кстати. Да, да? есть такое. Ну, может, о сотрудниках, там, например, там, в некоторых областях там есть смысл поговорить о сотрудниках. Об этом вы рассказываете. Нет. О качестве товара не надо рассказывать? Не, первое качество, а потом уже… Хорошо, то есть вы рассказываете о качествах, правильно? Mm -hmm. Все вы делаете это на презентации. Кто делает это на презентации? Кто рассказывает о качествах товара? ТОЦ. тот Окей. ТОЦ – это значит «я точно». Да? <laughs> и он сказал, сам к ее причислен? Молодец. Окей. Okay. А как вы думаете, клиент пришел за этим? Смотри, какой клиент. Любой клиент не пришел за этим. Клиенту держал крест. Ну, ее крест первый вникал, не выйдет. Продусы. Пендруча. Наказал во Ну, наказал во Ну, наказал во Я уже интермедиар.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 кстати, вот, вот об этом чаще всего продавцы забывают. Надо ли ему? Фолоспинту это... клиент. Да. да. Вот когда мы делаем презентацию и забываем про это, мы рассказываем о товаре себе. Вот что мы делаем. Мы делаем и мы это точно не делаем за счет этого. Почти не делаем, да. Может быть что-то затрагиваем там, но в целом надо смотреть на это, а не на это. Клиент не приходит за этим. Я не прихожу в магазин, чтобы у меня был просто хлеб дома, правда? Я прихожу, чтобы я и моя семья была сытая. Правильно? Зачем я покупаю стиральную машину? Чтобы она у меня была? Чтобы она стирала. Чтобы она была классная? Чтобы она просто стирала? Нет. Чтобы у меня вещи были чистые. Чтобы жена была здоровая. Чтобы настроение у меня вообще было дома. Чтобы пахло классно может быть. Правильно? То есть я прихожу для пользы для себя. И например, зачем я хожу в фитнес-клуб, ребята? Зачем? Зачем? Кто из вас ходит, кстати, в фитнес-клуб? Ну, поднимите руки. Ну, понятно. Отлично. Зачем вы ходите в фитнес-клуб? Окей, давай. Другие ходят. Зачем? Здоровье. Хочешь быть более здоровым, правильно? Хорошо. Ты зачем ходишь? Фигура. Фигура. Более стройной хочешь быть. А зачем тебе это, кстати? чтобы нравиться себе. Ага, чтобы себе нравиться. Получать удовольствие, да? Хорошо. А ты зачем? пожалуйста? Просто. На кардио, допустим, сходить, там, разгрузить какие там, свои какие-то проблемы, все такое. Ну, так. Окей, снять с себя какой-то груз. Да? Вот это все польза. Вот все, что вы сказали, это польза. Да. И вы не сказали ничего про это, заметили? Абсолютно ничего сказали про это. Что у вас там очень кру... там должен быть очень крутой фитнес-клуб. Или там что-то еще там должно ну, быть. Крутые тренажеры должны быть. Ну, ты это не сказал, ты сказал здоровье, заметил? Может быть крутительный, ну, может быть… Ну, да приоритет это. Вот, ты же идешь за этим. Ну, да. Так вот, чаще всего продавцы делают здесь ошибки. Не делают этого просто, игнорируют это. И вы знаете, вот наша компания, сейчас одна компания заказала одну вот, ну, такую небольшую услугу, я сделаю пример дополнительный для этой компании, потому что мы всегда поощряем тех, кто нам платит деньги. Поэтому я сейчас подозову Дарью. Покажу сейчас один пример. Я однажды был за границей и увидел классный пиджак. Ну, так как она продает одежду, я для нее, например, хорошо, ребят? Ну, вы можете посмотреть для себя. Mm -hmm. Я видел одного продавца, который сделал идеальную презентацию. Идеальную презентацию. Но я, как это было? Я вам расскажу пример. Я иду по магазину. По, это даже не мол, это улица такая, где брендовый магазин находится. Да? Я, мне нравятся пиджаки, я смотрю один красный пиджак, прям на манекене стоит. Он, блин, а я люблю, знаете, как у меня покупка спонтанная. Понравилась, я сейчас купил, чтобы потом я не жалел об этом. Может быть, кто-то из мужчин сочувствует мне. Вот, а может, женщина, да? И вот я иду, вижу этот пиджак, думаю, все, он мой. Захожу, мерю, там одеваю, там смотрю на себя. И, блин, смотрю, спрашиваю, сколько стоит, продавец мне говорит, 600 евро. Вот, вот она стоит передо мной, говорит, 600 евро. Я не знаю, но я посчитал это много. Тем более я знаю, что в магазинах, даже в брендах, можно чуть-чуть поторговаться. У них всегда там какая-то мини-скидка, может быть, там. Правда? Есть вот. Есть, есть правда чуть-чуть, да? Хорошо. И вот я попросил. Я говорю, слушай. Сделай скидку, что в 600 евро, ну хотя бы там чуть-чуть сделай. Знаете, что говорит мне продавец? Он говорит, я здесь не начальник, у меня есть администратор, он за все, за все скидки отвечает. Я говорю, ну зови его сюда. А она мне говорит, он, там мужчина был, да? Говорит, да, вы знаете, его нету сейчас. Ну, как бы, если хотите, подождите, если нет, как бы, ну, нет, так нет. Вот. Я говорю, блин, а что делать? Ну, я не сейчас не про нашу ошибку, сейчас, я вам хочу показать одно успешное действие. Знаете, что сделал этот продавец? Она, он видит, что я тут хочу и, и жмусь, его, да? Жмусь на 50 евро, там, я не знаю, сколько они там сделают на скидку. Что сделал этот продавец? Вот, например, здесь зеркало, ты возьми меня и подведи к нему. Меня продавец подвел к этому зеркалу. И продавец меня спрашивает. Скажите мне, пожалуйста, вот посмотрите на себя, почему вы решили, что именно этот пиджак вы хотите купить? И я говорю, ну, потому что он вот здесь хорошо на мне лежит. Потому что вот здесь, он здесь так по талии, и вообще он здесь мне по длине очень нравится, очень классно. Кто продает Вы себя удивили и убедили, и убедили. Да, да, лучше продавец для меня только я. Да. Некоторые продавцы, спасибо, Может, Саша. это тебе вооружение, да? да? Спасибо. Пожалуйста. Вот здесь еще дополняет, когда клиент еще межуется, что-то есть сомнение, да? дополняет таким вопросом. Зачем вам это надо? Почему вы решили, что именно это купить? И тогда покупатель сам себе начинает продавать. Это ключевой вопрос, который может помочь вам чуть-чуть довести его ближе к покупке. Как ты думаешь, я купила этот Правда, купил. А как ты думаешь, я получил скидку? Зачем делать скидку, если можно продать по полосе. Да, совершенно верно. что напрягаться -то? Плюс продавцу тоже интересно было заработать, правильно? Но это не прошло даром. Вот это, вот эти фишки уже многие наши продавцы его в Молдове, которых мы обучали, начинают применять. Вот. Может быть, вы встретитесь таких продавцов. Я не исключаю, где-то будете покупать что-то. Да? Поэтому сейчас делаем практическое упражнение.